так всем добрый день сегодня вашему вниманию предоставляю переходники штативные с 1,4 дюйма на 3,8 дюйма то есть в комплекте 15 штук три разновидности по 5 в каждой так ну и его поставляется в такой вот упаковке в пакете ну и внутри находится данные переходники то есть каждый переходник с резьбы 3 и 8 на 14 то есть такой вот вариант так ну и вот такой вариант углубленный то есть внутри 1 четвертая снаружи 3 восьмых то есть изготовлены из алюминия предназначены для понятно для чего уже то есть чтобы было переходы иногда требуется для различного фото видео оборудования эти переходы есть, изготовлены качественно выполняет свою основную функцию данных переходов Достаточно очень хорошо. И быстро все это делается. Так, ну, возможно, различные его их использования. То есть можно сочленеть несколько. Ну и сооружать ту конструкцию, которая вам необходима для того оборудования, которое вы используете. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Удачных распаковок покупок. До следующего видео. Спасибо и до свидания.